Белгород. Вот такое красивое производство, приобрели два фуллупака простор 250x. Сейчас мы их соберем, запустим и настроим на продукцию. Вот такие шприцы. Вторая машина собрана, установлен принтер. Сейчас настроим на какой-нибудь вот из этих. Померяем его. Укажем длину. Где-то около 190. Вот такое устройство, для экономии места, фирменный слезник. Вот это пространство нужно для того, чтобы выжить. здесь можно прибавить скорость. Не Можно убавить. Работать. Сонку, конечно, то есть это пока устраивает вас 150, пока на время, чтобы пока... Ну, да. Мы его не Потому что чтобы не было там у когда Не не не, мне свои пальцы еще жалко, я не